Вот такое представление перед открытым рынком. Увидел, обалдел. Представляете, как здорово. Ой, здесь люди. Блин, супер. Новогоднего у нас вам в ленту. Дед морозы разъезжаются. Блин, как и мне повезло, успел попасть снять их. Все, Дед морозы поехали. Ждите подарки, скоро они будут у вас.